Десятый аркан зеркала в классических колодах колесо фортуны. Оно рассеивает свет, оно показывает нам вещей нагую суть, оно отказывает нам возможности на них отвлечься. Поль Элюар. Изображение карты. На первый взгляд может показаться, что здесь изображены четыре девушки, но нет, это всего лишь одна фигура стоящая перед множеством зеркал. Она внимательно оглядывает себя, чтобы еще раз убедиться в собственной неотразимости. Девушка полностью поглощена зеркальным отражением. Окружающие ей скучны и неинтересны. Значение карты. Вечность материи, обладающей внутренним источником движения. Это традиционное значение аркана колесо фортуны. В эротическом Таро он превращается в зеркало и приобретает глубоко личностную окраску. Ядро личности, побуждающее к непрерывному самопознанию, самодостаточность, движущая сила, собственная «я». Философия наслаждения, когда целью жизни и высшим благом признается блаженство, непрерывное самопознание, эгоцентризм. Помните, как в сказке Пушкина «Яль на свете всех милее» Неотразимость личности Красота и уверенность в собственной неотразимости Стремление быть в центре, привлекать внимание В общем смысле аркан зеркала может обозначать новый виток в жизни изменения к лучшему Удача Счастливое стечение обстоятельств По существу в соответствии с классификацией психологических типов Эрика Берна, победитель, непобедитель, неудачник – это карта победительницы. Героиня этого аркана настолько уверена в собственном успехе, что рано или поздно фортуна действительно оказывается на ее стороне. И вот он, сказочный принц с падалыми парусами, богатый и восторженный. Именно такой, как она себе представляла. Однако девушка, скорее всего, будет лишь благосклонно принимать знаки внимания, ничего не отдавая взамен. Вряд ли она сможет любить кого-нибудь, кроме себя. Состояние. Нарциссизм, самолюбование. Основное внимание уделяется собственной персоне. В окружении негативных карт потеря себя. Где я? А где мое отражение? Не видеть, не замечать окружающий мир, за исключением маленького кусочка интерьера, отраженного в зеркале. Воспринимать окружение как фон к собственной личности. Характеристика отношений. В таких отношениях человек не стремится к взаимности в истинном смысле этого слова. Он смотрит в глаза партнеру и видит там только свое отражение. Некое подобие взаимопонимания, но только в случае, если полностью поверить в неотразимость партнерши, находя симпатичными все ее выходки. Такие отношения, согласитесь, могут продолжаться до тех пор, пока девушка не пойдет дальше в поисках удовольствий. Здесь уже ее ничто не остановит. Или пока партнеру не надоест пребывать в состоянии вечного восхищения. Физическое состояние. Сосредоточенность на себе, причем акцент ставится на своей внешности, эгоистический секс. Чувства. Окружающий мир и партнер рассматриваются только как средство для самопроявления и самоутверждения. Я хочу заполнить собой весь мир. Или Мир – это я. Предупреждение карты. Возможно, потеря реального я. Видишь ли ты кого-нибудь, кроме себя? Где ты? Потеря ориентации в чувствах. Совет карты. Ищи новые места и новые возможности для самораскрытия. Что имеешь, приумножай. Используй положительные моменты. Доверься судьбе. Хотя ты вполне самодостаточно, твою красоту должен кто-то оценить, поэтому не замыкайся на себе. Астрологическое соответствие. Юпитер. Дает возможность везения, счастливый шанс. Эта планета может давать навязчивое желание быть в центре внимания. Самолюбование, гедонизм и эпикурейство.